14 июня исполнилось 80 лет с первых массовых депортаций. В 1941 году было выслано более 15 тысяч граждан Латвии, в том числе почти 700 жителей Даугопилса. В память о жертвах депортации были возложены цветы и зажены свечу мемориала невинным жертвам красного террора в сквере Андрея Пумпура. В возложении цветов приняло участие руководство Даугопилской городской думы, министр сообщения Талы Слинкайц, депортированные члены их семей, друзья и нервнодушные горожане. После минуты молчания возложения цветов прозвучала речь президента страны и Левица. Затем в 11.00 вся Латвия объединилась в акции Увезенные незабытые» 80 лет со дня депортации 14 июня. Антон Дзеркалс, Антон 65 Андрея и Ела, урбану димене. Язепс, Олга, 47, Павелс, 29. Одновременно во всех краях страны и за ее пределами, там, где живут наши соотечественники, были зачитаны имена высланных в 41 году латвийцев. Чтобы поименно перечислить каждого, кто 80 лет назад был депортирован из нашего города, потребовалось более 40 минут. По официальным данным, это 672 человека, 257 семей, в которых вместе со взрослыми было вывезено 187 детей в возрасте от пару месяцев до 16 лет. Однако истинное количество жертв депортации вероятнее всего больше. Акция проводилась в прямом эфире, а видеозаписи были доступны на разных интернет-платформах и сайте deportete.kartus.lv. Здесь же можно ознакомиться с цифровой картой Латвии, разработанной издательством Янисаэта. Обобщенные на ней данные депортированных позволяют осознать масштабы и последствия, отображают статистику и позволяют изучить жизненный путь вывезенных людей. В память о жертвах депортации Далгопольский кривеческий художественный музей подготовил выставку «Рассказы судеб. Сквозь даль времен», где в единую трагическую судьбу сплелись истории разных далгопольских семей, показанные при помощи исторических свидетельств страшных событий тех лет. Посетить выставку, Выставку можно с 14 июня по 30 ноября этого года. Сюжет подготовил отдел общественных отношений маркетинга до Укупской городской думы.